Че за на... Наступил на... Ветку! О, а, это новый уровень, он только вышел. Кто-то из Азии решил, что все слишком легко, так что они... Я, они я не сделали это. Листочка, он отравлен? Думаю, тебе нужно нажать АУ-2. Мне нужно больше солнце? Наконец-то какую-то экшен. Где ты стал таким жирным? Эмоциональный дамаг! Может, не к терапевту еще пойти? Ты, а? да, вероятно, просто должен держать бок. Где ты стал таким жирным? И ты все еще не нашел работы? Hey! Я все, Стивен, вводи читы! О, что? Ты не хочешь побить, поправлю? Я отправлю тебя к Иисусу! Ладно, есть один, АО э, два, круг, круг, треугольник. Ага, эл, треугольник, квадрат, квадрат, круг. Вау, вау, неужели это читы? Похоже, что ты, мой друг, не на том уровне сложности. Видишь ли, мы сделали этот режим для пятилетних азиатов, что накинают наши ебаные в игру в лучше! Как они это делают? Как бы не повышали сложность этого недостаточно! Давай вернем тебя туда, где ты должен быть. Легкий режим. <звы> 滑了拍到了拍到了<笑>